Всем привет! Виктория Гудович, тренер по работе с голосом для улучшения качества жизни. Была сейчас на занятии у желтого мужика по контенту. Такая интересная штука, я пошла на нее уже второй раз. На прошлой неделе накопала, скажу, сколько? Тридцать семь тем. Вот там более длинное было занятие, мне еще темы потом доплывали, в течение дня их записывала, причем не напрягаясь. И сейчас уже ну, занятие было, оно было немножко покороче, в легкую 25 тем написала. То есть <laughs> это уже даже не на полгода контента можно записывать, а ну, ближе года туда. Так что желтый, спасибо, это здорово.